Начнем наш урок! Ой, урок! Я так кушать хочу! А можно мне конфетку? Конфетку мне! Крепыш, конфеты будут после занятий! Крепыш, давай с тобой посчитаем! Один, два, три! а моя волшебная палочка? Я ожидала, что так круто получится! Ну что ж, продолжим! Один, два, раз, да звуки! <р kendis> <р landlords> Крепыш, ты опять на свое? <р Finally> вот заткаешка а ну давай сюда свою конфету! <doit> а -а -а -а! Крепыш, а теперь собери О, вот ты умный, так любишь! Ну что ж, а теперь можно и поколдовать! Ха -ха -ха. Итак, чары, бары, тру ля -ля. синюю, зеленую, а может быть оранжевую. А, ой, я даже не знаю, что-то я даже теряюсь. Ну ладно, я тогда тебе сделаю микс цветов. Всех по чуть-чуть. А вот и твои сладости. Держи. Ух ты, как много! Спасибо, Айдер. Слышу я ушкам, приятный звук. Это мой любимый икру. Да, это здесь хрустит. Ух ты, сколько конфет! И все-все мои любимые! Привет, Крипыш! Ну ты, как всегда! Подожди, я и тебя сейчас угощу. Вот твои любимые конфетки. Угощайся. А -а -а -а. Да здесь неподалеку есть ларек с конфетами! Там их очень много и все очень-очень вкусные! Надо спешить, пока щенячий патруль все конфеты не съел! О, это что такое? Мяч? Хм. наверняка гонщика! Эй, ты, синий! Держи свой мяч! Я тебе конфет не дам. Это почему это ты мне конфет не дашь? А? Да потому что ты вредина. Ничего я не вредный. Но было у меня пару неудачных планов. Но это же из-за вас мои гениальные планы рушились. Ну, ну да, ММДамс. я же сказал, нет. Уходи отсюда, Ромео. Ну ладно, ладно. Не хочешь мне давать ММДамс? Я сам их возьму. Ой, высоко такое. еще хочу. Ой, иди ко мне, конфеточка. Это что еще за звук? Угу. Вот, что это такое. Ну ладно, Ромео, держись у меня. Ну что ж, Ромео, приятного аппетита. Ой, ой, ой. Ну, какой конфитка огромная! У тебя-то я и возьму. Ммм, какая Ой, ну, <и> <и> <и> а, Райдер, помоги! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте <и> нажимать на колокольчик. нужно отвезти к маме! А давай мы тебе поможем, Райдер! Конечно! Только мне еще нужно кое-что сделать! А вы пока посмотрите, чтобы здесь все было в порядке! <связывая> Ой, не хочу! Я здесь без Райдера оставаться! Бежим отсюда! У меня есть отличный план. Вот тогда вы хорошенько побегаете. Хм, как бы мне открыть эту клетку? И выпустить эту пантеру? Может, сам попробую? Ой, нет. Наверное, я сам пробовать не буду. Что-то мне уже не нравится эта идея. Хм, кстати. Эй, обезьянка, у меня что-то. есть но чтобы ее получить мне нужно чтобы ты кое-что сделала <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> о нет это ты получишь только тогда когда кое-что сделаешь для меня <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> да сделаешь именно так и не иначе и надо. <с doit> Вот, щенячий патруль, это будет вам от меня сюрприз! Иди круши все на своем пути! И весь щенячий патруль не терпится посмотреть на все это! Woo! <laughs> Не хочу я быть динозавром! Роки, но ну пойми, это для нашего всех спасения. Пошли крушить его! Я готов. Давай попробуем наступать одновременно вместе.